Добрый день, уважаемые телезрители. У нас сегодня очередной выпуск программы Смотрите, кто пришел. Я ее ведущий журналист Рустам Вафин. А пришел к нам сегодня проректор по биомедицинскому направлению Казанского федерального университета, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессор, доктор медицинских наук Киясов Андрей Павлович. Здравствуйте, Андрей Павлович. Рада вас Здравствуйте, снова видеть друзья, в нашей да. студии. Угу. И тема нашей сегодняшней программы э, звучит так. Вопросы и загадки COVID-19. Вы обстоятельно подошли к этому к теме нашей программы. Э, я вижу, у, нас, у вас готова целая презентация по этому поводу. И э, вот, наверное, с чего мы начнем. О COVID-19 сейчас много говорят и пишут. Порой даже слишком много создается такой информационный шум, в котором теряются, возможно, даже теряются какие-то очень важные вещи. Зачем вам понадобилось э, вот подобный документ, зачем вам понадобился подобный доклад, подобная презентация? Ну, я не могу сказать, зачем он мне понадобился. Просто, когда случилась вся эта история с ковид я имею в виду это, начиная с Китая, потом, ну, как любой исследователь, поскольку, так сказать, я работаю в Казанском федеральном университете, мне было интересно разобраться, что же на самом деле есть истина. То есть я не вирусолог. Я в большей степени морфолог, патолог, и поэтому мне а, было интересно разобраться то, что называется патогенез. То есть как поэтапно, а, почему есть такие осложнения, почему есть другие, почему есть какие-то особенности а, у людей, у разных, то есть с разным весом, а, с разным образом жизни. И на основании этого, ну, так сформировалось какое-то мое... Видение, Я с ним выступал, я выступал на научных конференциях, и с студентами я это читаю, и, наверное, то, что вы сейчас меня пригласили, это достаточно важно, потому что я, ну, я пытаюсь просто, я рассказать пытаюсь, что же на самом деле это такое, почему нужны маски, почему, так сказать, это не, это не требование, это не мода. То есть и самое важное, что все должны понять, что ковид – вот это 19 заболеваний, это не сезонный грипп. Это немножко другое заболевание, и оно э, развивается и распространяется, этот вирус, совершенно немножко по другим законам. И когда люди будут понимать, в чем есть особенности, то тогда они сами смогут э, прервать цепочку распространения этого вируса. Uh -huh. А вот вы говорите, вас не рисовало, как... Именно как исследователь, как ученого Проблема COVID-19 а Скажите, вам недостаточно информации, которую дает Например, Роснадзор — Роспотребнадзор да, вы имеете? — Да, Роспотребнадзор. — Но они же дают только статистическую информацию? — Ну, они дают рекомендации, они дают э, какие-то... Они же, те же рекомендации, они э, на основании вывода... — Вы джун? знаете, какая штука? Э, вот если я сегодня буду что-то рассказывать и показывать, то у меня на слайде обязательно будет ссылка, откуда это взято. Вот когда э, мне говорят или где-то я читаю, что надо пить там то-то, это... Например, у меня до сих пор нет э, убеждений, потому что я пытался разобраться, что, почему надо витамин D пить. Ну да, мы в эндемичном районе, потому что свет не хватает, а это гормон, который в коже синтезируется. Но я не могу понять пока, как витамин D завязан на иммунитете. Потому что одна из основных функций витамина D — это стимулирование синтеза специального белка, перетаскивающего кальций из просвета кишечника в кровь. А вот где там иммунная система? То есть, если это связано с концентрацией кальция, я здесь могу понять. Потому что концентрация кальция завязана еще и на свертывании крови, и на многих других процессах, так сказать, как бы, и мышечных сокращениях. Поэтому есть очень многие вопросы, на которые а, я пытаюсь найти ответы. если этот ответ меня устраивает, то тогда я в него верю и об этом рассказываю. Вы заинтриговали. Давайте начнем. Начнем с презентации. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, презентация, она достаточно простая, она, в общем-то, готовилась, э -э, наверное, с лета еще, потому что в этой презентации я как бы специально ставил, что вот этот самый узнаваемый образ сейчас, не Монна Лиза, не Микки Маус там для кого-то, ну, я имею в виду для моего поколения, а вот этот вот э -э, вирус с шипиками на поверхности, Uh, я пытался составить перечень вопросов, на которые я хотел ответить. Я их не буду зачитывать, я просто перейду дальше. То есть, Но ну, первый вопрос, откуда он появился, честно говоря, он сейчас уже не столь важен. То есть понятно, что он пришел от летучих мышей. Как он пришел? То ли от того, что мышку кто-то съел и начал передавать потом другому, то ли напрямую от мышей. То есть вот сейчас этот вопрос не актуален. Самое главное, что этот вирус сейчас есть в популяции. То есть вот уже здесь в популяции... Он среди нас, и среди нас есть и знакомые, и близкие, которые болеют благодаря этому вирусу, поэтому он не столь важен, важнее, наверное, другое, как он передается. А передается он на самом деле воздушно-капельным путем. То есть, э, и через предметы, куда эти капельки аэрозоли э, попали. Но самый главный путь, конечно же, первый — это воздушно-капельный путь. Причем, э, значит, почему он называется коронавирус? Ну, по одной простой причине, что вся эта группа э, вирусов, э, группа коронавирусов, она, э, посмотрите, пожалуйста, на картинку, очень четко видно, что э, на мембране вируса из нее торчат шипы, и когда торчат эти шипы, то это на самом деле очень похоже так, на выступы в короне, и поэтому всю эту группу вирусов назвали коронавирусами. Значит, это э, вирус, внутри которого содержится РНК, то есть поэтому их называют РНКовыми вирусами, э, как любой вирус. Все вирусы, они внутриклеточные паразиты. Вот если бактерии имеют свои органоиды, то есть у них нет ядра, но бактерии могут синтезировать что-то, как бы свои белки, токсины даже какие-то, какие-то. Вот, а вирус нет, вирус сам по себе размножаться не будет. То есть если вирус будет лежать на поверхности и не умрет, он не размножается. А потом он умрет. Но вот для того, чтобы размножался вирус, ему необходимо найти клетку, клетку хозяина, где бы он смог использовать в хозяйской клетке, которую он проник, и рибосомы хозяина, и другие ферменты хозяина, для того, чтобы многократно размножиться, разрушить хозяйскую клетку и выйти на поверхность. Но я потом покажу, как это происходит, потому что вот это как раз сам механизм. То есть, когда вирус попадает в какую-то клетку, он начинает использовать все возможности внутренней клетки, и размножаясь там, он просто-напросто... Ну, это вообще... Вирус — это внеклеточная форма жизни, и поэтому любая форма жизни, она должна оставить потомство. Вот он таким образом оставляет потомство, но вредит нам. А, значит, если вы не будете против, я тогда двинусь дальше. значит да? да? Вот. А... Потому что корона... И происхождение вируса, они все-таки довольно хорошо изучены. конечно, далее. да, это И понятно. Самого начала. Значит, ну? вот сейчас я бы хотел вот немножко акцентировать внимание, где он на каких клетках размножается. Это достаточно важная штука, потому что он размножается... Ну, потому что даже сегодня например, я читал где-то какая-то новость, что кто-то из врачей сказал, что вот он размножается в ротоглотке. Но не надо такого говорить, потому что вообще, да, у нас есть глотка. Но у этой глотки есть три отдела. Есть тот, который отдел глотки за носом, это называется носоглотка. Дальше ротоглотка и есть гортанная часть глотки. Так вот, он размножается в носовой полости и в носоглотке, потому что там однослойный эпителий. И там есть специальные клеточки, вот эти вот, в, в, один слой клеток лежит, и есть вырабатывающие слизь клетки, он в них проникает и там размножается. Точно так же он может размножаться в эпителии кишечника. А вот то, что мы называем ротоглоткой, там, где пища проходит, ну, правда, и воздух из носа, там другой эпителий, там многослойный, там... Вирус не размножается. Именно поэтому, когда берут, так сказать, мазок, его надо аккуратненько, его аккуратно берут, его по нижнему носовому ходу, эту палочку проводят для того, чтобы взять э, с клеточек вот тех, которые там находятся, биоматериал и посмотреть, есть ли там РНК вируса. Я об этом еще дальше покажу, но самое интересное здесь другое. Что вот эта вещь, она у меня в руках, это не для, не для красоты, а эта маска, поскольку он в первую очередь начинает размножаться а, в носовой полости и в носоглотке, то здесь эта маска предохраняет, потому что, ну, вот это вот такие грубые были сделаны. Это не нами, это я взял из мировой статистики, то есть подсчеты, как же маска предохраняет от распространения вируса. То есть если зараженный человек, слева это зараженный на картинке, а справа это, э, так сказать, здоровый. Вот если у здорового маска, а рядом с ним зараженный, то здесь в этой ситуации маска ну, защитит максимум на 70%. Причем самое интересное, вот мы с вами сидим, я тоже на это обратил внимание если мы с вами сидим и разговариваем не лицо в лицо, угу. вы по диагонали и я по диагонали, то есть японцы посмотрели, то в этой ситуации так сказать, степень распространения аэрозолей и попадания на оппонента она намного уменьшается. Концентрация уменьшается. Да, да. Вот. Второй вариант, когда зараженный человек будет в маске, то вы видите сразу же так сказать, резко падает процент возможности заражения до 5%. Ну и наконец, когда оба в маске, то здесь... Ну, хотя пишут полтора процента, полтора-два, но я думаю, все-таки, так сказать, и 3 можно взять. Но вот самое забавное здесь другое. Я в самом начале вам говорил, что а, это не м -м, грипп, и это не Мерс, а, и это не Сарс, который до этого был. Uh -huh. Вот. А то есть САРС и это птичь тоже коронавирус. Свиной... нет, психический вирусный грипп это гриппы, а, а это были СВИА, кюд-респираторный синдром и средне Верблюжи, да, да. Было, ну ну верблюжи в народе называется. То есть вот потому что это там тоже были коронавирусы, но а, обратите внимание, пожалуйста, на график. Вот на этом графике здесь стрелочку мою видно или не видно, я не знаю. А вот он. Да, голубер, видно, да. видно угу. Вот. Вот значит, вот это голубенькая — это как раз то, с чем мы сейчас имеем дело. Вот эта разделительная линия, это линия момента, когда начинают появляться симптомы. То есть, появляется температура, появляется а, недомогание. Так вот, Красный и зеленый. Красный это был Сарс, а зеленый это Мерс. Тоже коронавирусы. А это выделение вируса. То есть получается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, он начинает выделяться за 5-6 дней до того, как у человека появились симптомы. Сарс угу. и Мерс. Выделять человек начинал после того, как у него появилась симптоматика. Соответственно, тактика. Вот помните, это была тактика, когда надо обязательно термометрию всем, кто заходит. Угу. Когда вы ловите по термометрии, то в этот момент уже появились симптомы. А он, то есть человек зараженный, уже пять дней его распространял. И мы не остановим, не остановим, если мы не будем носить маски, потому что мы не знаем, никто не знает, он в принципе является зараженным вирусом или нет. Потому что как только вирус попал, он начинает размножаться в носу. А поскольку он там размножается, ему надо достигнуть вот этой массы, критической массы, чтобы уже дальше вниз уйти. Но в этот момент он размножается и выделяется в окружающую среду. И опасность как раз заключается в том, что распространение идет через бессимптомных неносителей. То есть, может быть, потом и разовьется заболевание. Но до, за пять дней до этого, как разовьются симптомы, человек сеет вирус везде. Угу. Вот. И в этом самая большая опасность. То есть, как прервать эту цепочку... Самый главный вопрос, который меня, в принципе, интересовал, конечно же, есть ли счастливчики или нет. Так вот, популяционный исследования, которые сейчас были сделаны по заболевшим, вы знаете, очень интересно. То есть, все, вот, как бы две, ну, такие вещи, которые ни у кого не вызывают сомнения. То есть, чем моложе, угу. тем легче переносишь, чем старше тем больше болеешь. И дальше, так сказать, если есть сопутствующие заболевания, то, что называется коморбидом, то тяжелее протекает. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот, до того, вот как выглядела наша популяция, это слева, вот эти человечки, которые нарисованы, до того, как пришел вирус. Как только он пришел и попал в популяцию, теперь мы смотрим, как выглядит популяция по заболевшим. Цветами вы видите, так сказать, как бы... Выделены люди. Вот это вот слева, самый крайне это неинфицированные, так сказать, как бы. Здесь желтеньким, вот самое интересное, желтеньким, кто показан, это те, кто невосприимчивы к инфекции. То есть вот нас интересует сейчас еще, кто не восприимчив вообще к инфекции. Потому что другими цветами, так сказать, это уже по степени заболевания и тяжести, и красное это тяжелое. Так вот, оказалось, вы знаете, тяжело заболеть могут и молодые, и без всяких сопутствующих заболеваний. Вот, посмотрите вот на это. Но в то же самое время у пожилых и с коморбидом, то есть, когда есть сопутствующие заболевания, есть люди, которые устойчивы к заболеванию вирусом. Да, немного, но есть. И причем эти вещи, они описаны. То есть вот, вот на этом графике здесь представлены всевозможные вирусные инфекции и, скажем так, склонность к ним или предрасположенность к ним. Но вот всего две внизу перечислены, это вирус иммунодефицит человека и норовирус, для которых уже известно, что существуют генетические мутации, которые предохраняют от заражения этим вирусом. Вот. А самый главный вопрос, который, я думаю, возник у наших телезрителей, как определить у себя? Это вообще наука сейчас может сказать? А мы как раз... Вот, я, вот как сейчас как это? раз все в мире ищут. И я надеюсь, что, в принципе, будет найдено. Это может быть связано с врожденным иммунитетом, так сказать, как бы, вот про него сегодня поговорим. Это может быть связано с входными воротами, так сказать, и с помощником угу. а, около этих входных ворот. Может быть связано со специальными белками главного комплекса гидроссовместимости. Но, наверное, в первую очередь это будет связано со входными воротами, потому что вот устойчивость, например, к вирусу иммунодефицита человека, она связана с чем? Вирус иммунодефицита человека, он любит жить только в определенных лимфоцитах. Это так называемые Т-хелперы. Они помогают развитию гуморального иммунитета, наработки антител. Угу. А у этих э, лимфоцитов есть на поверхности белок. Этот белок называется сер дельта 5 угу. И вот именно через этот белок сер дельта 5 Вирус человека проникает в Т-хелперы. А есть люди, и среди фенугров, достаточно да, большой да, процент, там. у которых есть мутации в этом гене. У них калитка для этого вируса сломана, скрипит неповоротливо. Он подходит, а нет калиточки. Зайти не может, вот и вам устойчивость. Ну, даже финологошки там, по-моему, не больше 2%, а уж в Там до 5%. До 5 ну... Нет, 2, не больше 2% это когда, это когда мутации в обоих хромосомах. То есть гены ⁇ это полная устойчивость, так uh -huh. сказать. А вот когда в одной, так сказать, ну, как бы частичная, так сказать, как, uh -huh. вот, то тогда это до 5 даже 7%. процентов. Но в остальной популяции человеческой там скатывается каких-то мизерных вообще величин, по-моему, да? Ну, она может и скатывается до мизерных, да, но разговор-то идет. То есть, смотрите, если есть счастье, например, вот на по, по как бы узнав эту мутацию, помните, есть два пациента, был берлинский э, пациент и канадский пациент, у которых были лейкоз, э, у обоих и они еще были больные, э, э, ну, это получается синдром приобретенного угу. иммунодефицита. Вот, их лечили э, трансплантацией костного мозга от лейкоза, но э, донор получился такой, у которого была мутация в этом белке, и одновременно вылечили и от лейкоза, и от э, СПИДа. Да, то есть человек, который обладает таким иммунитетом в современном мире, может стать, по-моему, миллионером. Ну, Чуть не знаю, доллару. насчет миллионера. Я, я не про, про деньги это не со мной, ладно? Как бы это дальше двигаюсь. Но бывать ли будет очень интересно. Ну наверное. как лотерея. Балсы выиграл. Ну, и вот если мы с вами сейчас посмотрели, как вирус иммунодефицита попадает, он через СССР-5, то для этого коронавируса еще интереснее штука. То есть, дело в том, что он попадает э, в, в калитку. Калиткой для него является так называемый ангиотензин, превращающий фермент-2. Вот именно через этот белок на мембране клетки он попадает внутрь клетки. Но он туда просто так проникнуть не может. Для того, чтобы он туда проник, для этого нужен некий фонарик который подсвечивает ему и говорит, вот тебе, дорогой вирус, вот это тут ворота, калитка. То есть, и вот когда... А вообще, как бы вот биологически, если правильно говорить, то есть вот на этой короне сидит липучка, который, он прилипает к клетке и заходит внутрь клетки. А вот этот фонарик... Он делает надрез на этой липучке, как на ключнице. Знаете, вот ключ, ключница есть кожаная. Uh -huh. Он ее открывает, и ключик вылезает, и он через этот ключик, как раз, так сказать, ключик становится активным, он заходит в калитку. То есть вот а без белка трансмембранной сиреновой протеазы он не проникнет через ангиотензин, превращающий фермент. И вот здесь вот, кстати, кроется первый такой ответ на загадки. Помните вопрос, почему мужчины болеют чаще, чем женщины? Угу. Или заболевают? А все очень просто, потому что вот эти фонарики, трансмембранные сериновые протеазы, их больше на мужских клетках. А больше их, потому что они появляются под действием мужских половых гормонов. То есть, чем выше уровень мужских половых гормонов, тем больше этих фонариков или тех, кто открывает эту ключницу для того, чтобы вирус зашел. Вот я о чем вам и говорил в самом начале, для меня важно было разобраться, то есть, ну, не просто феноменологии, что мужчины чаще, там еще другие чаще. Mm -hmm. То есть, необходимо понять механизмы. Когда понимаешь механизмы, то тогда, по большому счету, можно научиться бороться. Бороться или, по крайней мере, предотвратить инфицирование, так сказать, и заражение. Потому что, вот, например, если мы идем дальше, я, например, предполагаю, что, в принципе, один из гениальных подходов, ну, то есть, смотрите, первое, что было бы важно, так сказать, для всех, я надеюсь, всем понятно, почему нужны маски. Потому что да, с температурой всегда. никто не пойдет, но без температуры люди сеют, потому что он пока размножается, это за пять дней, в течение пяти дней. Второй подход. Если мы с вами выключим все эти фонарики, вирус не найдет калит. На что? этом можно строить лекарства уже. Они есть, дешевые. То есть, это ингибиторы сериновых протеаз. Я не буду специально говорить, что это за лекарство. Есть лекарственные средства, ингибиторы сириновых протеаз, Они прикрывают вот этот вот э, фонарик, он выключен, и, соответственно, так сказать, э, вход через калитку вируса он уже затруднен. Угу. Вот. То есть, можно? Можно. А фонарики выключить можно вопрос возникает в другом а можно ли ломать вот эту крепкую калитку ну, заблокировать ее как закрыть или нет вот здесь вот сложнее здесь сложнее потому что эта калитка она очень нужна она нужна нам для многих других вещей потому что это так называемый один из ферментов ренино-ангиотензиновой системы то есть контроля артериального давления Потому что вообще, в принципе, когда у нас падает артериальное давление, когда так сказать, в организме мало циркулирует кровь, ну, например, при кровопотерях, то из почки выбрасывается фермент, который запускает каскад реакции. В конечном итоге получается из белка ангиотензиногена сначала ангиотензин первый, получается потом ангиотензин второй. И вот ангиотензин второй повышает артериальное давление, но самое главное, стимулирует выработку гормона, который задерживает натрий, в организме то есть увеличивает артериальное давление и объем циркулирующей крови и вот эта вот каноническая схема она была известна давно еще когда я студентом был мы это изучали но вот в 2000 году была открыта еще одна система то есть вот те же самые события то есть идет ангиотензиноген Ренином расщепляется до первого ангиотензина. Потом есть АПФ, ангиотензин, превращающий фермент. Но это не тот, про который мы сейчас будем говорить. Угу. И вот здесь вот появляется ангиотензин второй, который повышает артериальное давление, который усиливает воспаление, и тот, который задерживает натрий, и тот, который, так сказать, как бы вот, э, с которым и пытаются бороться, так сказать, э, при гипертонии. А был открыт в 2000 году вот этот вот путь. Оказывается, есть еще один фермент, поэтому его просто АПФ-2, ну, номер присвоили. Да -да -да. Который реально и у первого ангиотензина, и у второго отщипывает по одной аминокислоте и переводит их в форму. Ну, а по количеству аминокислот их не обозвали третьим, четвертым, там, пятым. Их просто назвали ангиотензин 1,9, ангиотензин 1,7. Но вот эти белочки, они как раз способствуют понижению артериального давления. Они способствуют уменьшению воспаления. То есть, в принципе, АПФ второй, Та калитка, через которую проникает вирус, она важна. Она важна для того, чтобы наш организм работал сбалансированно, чтобы у нас все обмены ионов, натрия, воды, давления, все это было на одном уровне. И вот здесь, кстати, когда было известно про калитку, что АПФ-2 является калиткой, вы наверняка помните, что летом и весной были большие дискуссии о том, что вот для лечения гипертонии есть препараты, это ингибиторы АПФ uh -huh. и блокаторы рецепторов АПФ. Опять не называю названий. И вот раз они ингибиторы и блокаторы, может быть, они усилят течение, давайте их отменять. Не надо. Потому что все забывали, что это ингибиторы и блокаторы АПФ номер один. А разговор yeah. идет. Калитка — это АПФ номер 2. И, соответственно, наоборот, когда человек принимал антигипертензивный, например, ингибитор АПФ, то не образовывалось много ангиотензина второго, который повышает давление, который вызывает воспаление. А АПФ второй — тот, который является калиткой на клетках, угу. он появляется как ответная реакция. Много ангиотензина 2 надо снижать, значит, много п второго появится. Понимаете, какая штука? То и есть, это... наоборот, стимулировал по большому счету увеличение числа калиток? Конечно. Если отменяли лекарства, то стимулировали увеличение калиток на клетках. Вот это вот, как бы вот этот парадокс он а, был разрешен. И поэтому здесь, в этой ситуации, я считаю, вот. А... Все, что делали врачи, все, что делали ученые за это время, было э, раскрыто очень много загадок ковида, и поэтому я на самом деле, я еще раз тоже обращаюсь ко всем, вот сейчас недавно была информация, да, есть рекомендации, да, есть рекомендации Минздрава и российские, так сказать, как бы, но это не рекомендации для самолечения. Потому что во всех этих случаях, вот мы сейчас с вами коснулись ингибиторов АПФ. Угу. Только лечащий врач знает, что вы принимаете, какие у вас есть побочные явления. И на самом деле не всегда одна и та же схема и одна и та же дозировка работает. Врач подскажет, он потому что понимает, как угу. течет процесс. И на каком этапе процесса, как вклиниться и прервать. Вот, вот после того, как вирус размножился в носоглотке, а мы знаем, да, что там ага. есть клетки, после того, как пять дней мы его посеяли по округе, перезаражали еще кучу народа, вот, то после этого он устремляется к другой мишени, где же все-таки так ему хорошо бы размножиться. А это не эпителий трахея. Это не эпители бронхов, поэтому нет такого сильного надсадного кашля. Ну, там в отдельной бакалавидной клетке он садится. Но самое важное для него это проникнуть в альвеолы, в те самые мешочки легкие, где происходит газообмен. Потому что если мы сравним площадь нашей кожи с вами, то это не больше двух метров квадратных. А вот площадь всех альвеол, если разложить, то это будет половина футбольного поля. Мы не видим эту половину футбольного поля, она внутри нас, она в легких. Но вот на этой половине футбольного поля, там есть два типа клеток на поверхности. Через один тип клеток идет газообмен, то есть кислород проходит и углекислый uh -huh. газ. А другой тип клеток, вот они, голубенькие, они вырабатывают вещество, которое называется сурфактант. Это поверхностно-активное вещество, как мыльная пленка, вот, оно не дает альвеолам залипнуть. Поэтому, когда мы выдыхаем, там все время есть какое-то количество воздуха. И это количество воздуха, так сказать, оно сохраняется. Но почему он устремляется к этим голубеньким клеткам? Потому что на них, вот на плоских, через которых газы проходят, на них нет фонарика и калитки. А вот на этих клетках есть фонарик и калитки. А мы знаем уже жесткое правило. То есть, чтобы произошло попадание в клетку, где вирус может размножиться, на клетке должен быть фонарик и калитка. И вот он в них-то и попадает. И он в них-то и размножается. И именно отсюда происходит, так сказать, воспаление легочной ткани, а потом он еще и дальше продолжит, так сказать, свое путешествие. Я могу дальше продолжать или это? Да, да, да. Мне знаете, что интересно, <гулак> а, вот в, эта синяя клетка, которую вы показали <гулак> на экране, она. Я, и вы сказали, что она не позволяет легким слепаться. Альвеолом. А, альвеолом слепаться, да. да. И соответственно, когда ее поражает вирус, и вот то, что мы называем фиброз легких, поражение легких, это как раз слепание легких. Не-не-не, не, не совсем. Фиброз — это уже когда вокруг альвеол разрастается соединительная ткань, так сказать, это немножко другой процесс. А с этими клетками больше связан, вот когда дети рождаются раньше срока, глубоко недоношенными, то у них мало вот этих вот клеточек, не вырабатывается сурфактанты, поэтому они не могут нормально дышать. Mm -hmm. То есть легкие должны, альвеолки должны расправиться. Чтобы через них нормальный газообмен происходил. То есть и это должно нормально поддерживаться, таскать, в течение всей жизни. Потому что на самом деле, а вот, но, но бывает заболевание, таскать, когда в принципе, таскать, вы, вы правы, когда просвет альвеола слепается, вот, и тоже нарушается газообмен. То есть они поддерживают форму альвеола. Сурфактанты эти клетки вырабатывающие его. Вот. Но попав в них в вирус, разрушая клетки, форму Конечно. тоже теряется. И, и нарушает выработку сурфактанта в том угу. числе. Вы правильно следите. Теперь я бы хотел подойти еще к одному моменту, который меня интересовал. Мы разобрались, что сейчас все ищут, кто же может быть устойчивым. Вот. Но неужели мы с вами уязвимы перед так сказать, вот всем этим вирусом? Ну, да, мы уязвимы в какой-то степени, но у нас есть система защиты. И эти системы защиты, это есть система защиты врожденного иммунитета и приобретенного. Вот по врожденному. Вы знаете, когда рекомендуют капать или брызгать нос интерфероны, угу. нормальная штука. Это очень полезно. Вот в этой ситуации для профилактики это хорошо. Потому что, только не надо путать, там, чтобы в аптеках вам, потому, мне уже рассказывали, когда там в аптеке интерферон гамма, сказать, когда спрашивали интерферон, только это самое, продали гамма, не гамма, это интерферон альфа, например, тот же самый грипферон или еще что-то, которые пропали из аптек. И вот в тот момент, когда вирус размножается в носовой полости, здесь очень хорошо может сработать интерферон. Почему? Да потому что интерферон вырабатывают наши клетки. Все клетки нашего организма, они социально ответственные. Они социально ответственные граждане нашего вот этого государства под названием организм. И Если хотя бы в одну клетку попадает вирус, то она, она не индивидуалистка, она типа «я подохну и вы подохнете. Нет, она так не ведет себя. Она сразу начинает вырабатывать интерфероны. Она предупреждает всех соседей «Ребята, беда, попала зараза в меня». Одевает маску. А, да! Вы одеваете маски, вы внутри себя чесночку там какого-нибудь там наешьтесь или еще чего-нибудь. То есть, и в этой ситуации, получается, все клетки становятся предупреждены, в них начинают вырабатываться внутри ферменты, потому что они понимают, что в них тоже может попасть вирус. И как только вирус попадает этими ферментами, они разрезают нуклеиновые кислоты этого вируса, его белки, так сказать, и все. И инактивация. То есть, в этой ситуации интерферон сам по себе не убивает вирус. Интерферон – это сигнал для клеток, что? Возможно, вирусная атака. И надо быть готовыми, чтобы ее а, угу. отбить. Угу. Вот. Но, да, здесь есть слабые места у нас. А, слабые места... Первое. Во-первых, есть люди, у которых есть нарушения, генетические нарушения, то есть э, врожденные э, дефекты, ну, то есть это то, что называем мутации гена интерферона. То есть они, есть люди, которые мало могут вырабатывать интерферона. Соответственно, мы понимаем, что эта система у них слабо работает, и они более подвержены э, инфицированию угу. и заболеванию. Еще одна засада кроется в том, что с возрастом и у мужчин почему-то опять мужчины э, в крови начинают появляться антитела, которые связывает интерферон. Uh -huh. То есть клетки вырабатывают много интерферона, а антитела его связывают. Но, смотрите, в обоих ситуациях, получается, когда мы с вами, а, то есть даже генетический дефект, даже антитела, но, есть, но в этой ситуации а, интерферон извне, в принципе, не должен принести вреда, потому что uh -huh. он, это сигнал, интерферон это сигнал предупреждения клеток об опасности. Пока понятно или нет? Да-да, мне понятно. Точно? Я не знаю, как нашу телезрительную будет, но мне пока понятно. Ну, то есть, да, интерферон сам не лекарство. Вот это главная мысль, которую вы... Принесли. Это сигнализатор то того, это... что, возможно, вирусная атака, и клетки становятся готовы к ее, а, так сказать, вот, ответу против угу. этой атаки. Двигаемся дальше? Да. Двигаемся. Значит, следующая штука. А Следующая штука. Вот то, что я рассказывал, это все хорошо, хорошо для многих вирусных инфекций, но... Я хочу еще раз подчеркнуть, что вот этот SARS-CoV-2 — это немножко необычный вирус. Ну, во-первых, вы помните, еще раз подчеркиваю, он начинает размножаться и распространяться еще до того, как появились симптомы у зараженного человека. Второе, что он делает, дело в том, что он вмешивается сам. То есть вот мы с вами разобрали, когда может быть врожденный дефект выработки интерферона. Мы разобрали, что с возрастом у мужчин чаще встречается антитела к интерферону. Но вот этот вирус еще, он может нарушать синтез интерферона. То есть вы понимаете, какая штука? Угу. Он попал в клетку, он ее заразил, он знает, что клетка сейчас начнет орать. Ребята, тревога, и он вырубает. Он просто-напросто блокирует синтез интерферона. Ну, То есть это тюч... диверсант какой -то. Это не просто диверсант. Вы понимаете, вот если этот вирус сравнить... Вот, э, то есть грабитель, когда забрался в дом, этот грабитель в доме, ну, своровал что-то, ну, там беспорядок какой-то, а этот грабитель, когда забирается в дом, он внутри этого дома, он еще проводку, канализацию ломает, он вообще ломает все. То есть, поэтому его лучше в дом не допустить. Угу. То есть, надо сделать все, чтобы он не попадал в дом. Потому что если после простого грабителя хозяев вынужден просто наводить порядок, там, плакать, что, ой, ты это разбил, это еще что-то, тот, тот выворачивает все внутри. Там да. уже капитальный ремонт. Да, там капитальный ремонт, причем очень многих, так сказать, систем. Вот. То есть, вот он такой, коварный. А если все-таки он пробивает интерфероновую нашу защиту, то в этой ситуации... А Интерфероновой защиты это врожденный иммунитет. Ну это первый рубеж борьбы, кстати. Борьбы, да. Вот. Ну, первый рубеж борьбы это вообще слизистые оболочки, он может на слизи сесть, так сказать, если и, и даже до клеток не дает так сказать, высморкли его, ну как бы это. А это, кстати, вот, а, поясните, о, ведь я так понимаю, что это, наверное, не у всех, у некоторых действительно дальше слизи не пускает. Есть какие-то объяснения за счет чего это? Интерферон. Работает? Значит, опять же, это первая защита. Но нет, но там первый просто выбор. нет несколько защит есть. Есть просто слизь механической защиты. Самый первый защит вот это. это. Первый интерферон. Вот, первый интерферон. Второй интерферон тот, который, так сказать, вырабатывается или вы закапываете в нос. Вот. А третья линия защиты, это если он все-таки попал внутрь, то там есть у нас так называемые Nature-киллеры, естественные киллеры, которые, они работают очень просто. Это клетки убивают любую Клетку, у которой плохой паспорт. То есть вот у нас на каждой клетке есть специальный белок, это главный комплекс гисосовместимости, их там два класса. Вот первого класса это как паспорт. Uh -huh. И вот Нэйч Киллер гуляет по организму, их много там, они вам подходят. «Ну-ка, дяденька, дай ваш паспорт». «Ты вам пока Стёга». «О, да, да, Рустам, это вы, и фотографии видно, вы, все хорошо». Он подходит, значит, это полицейский, Нэйч к другому ему говорит, ну-ка покажи паспорт. А у меня паспорта нету. Или, ой, я его уронил в унитаз, он у меня мокрый. О, фотография. Вот как только паспорт вот этого вот МХТ первого типа не распознается полицейским, он его сразу убивает. Все. Вот это Нечи-киллер. Ему без разницы, то ли там дата подправлена, то ли фотография, так сказать, не та, то ли обложка не та, то ли еще что-то. Вот любое нарушение в этом белке, а эти нарушения в белке случаются, когда клетка либо стала раковой, либо когда в нее попал вирус. Потому что клетка сразу меняет свой паспорт, она кукожит свой паспорт, она его, так же, как с интерфероном, она его комкает и говорит, может быть, меня Нечи-киллер убьет и другим, так сказать, повезет. Вот. И вот с этими нейчекиллерами там связана следующая ситуация. То есть, если нейчекиллер работает хорошо, вот посмотрите верхнюю часть картинки, угу. то здесь это все заканчивается ну, такой легкой формой, так сказать, типа ОРВИ, потому что, вы видите, они спокойно убили все инфицированные клетки. Но если, вот обратите внимание, просто на цвет вот на этих клеточках, красненькие и оранжевые такие, это хороший рецептор для проверки паспорта. Но если только вот эти вот глаза и уши для проверки паспорта видоизменились на Нейча-киллерах, ну, бывает такое, угу. но не всем одинаково, то, соответственно, Нейча-киллер не может убить этого террориста или зараженную клетку, у которой, так сказать, плохой паспорт. То есть он не может распознать просто? Он не распознать, конечно. Он не может распознать. Угу. Вот. И это не потому, что тот подделку хорошую сделал. Просто вот полицейский у нас немножко глуховат и слеповат, понимаете, угу. получился. И, соответственно, вот в этой ситуации развивается тяжелая форма уже заболевания. Вот один из вариантов, почему тяжелая форма. И вот самое интересное, если мы двинемся дальше, то здесь страдают полные. Потому что киллеров очень много в жировой ткани. И, а, так сказать, а жировая ткань это вообще как отдельный орган, она даже гормоны вырабатывает свои, так сказать. Но когда жировой ткани не так много, то в этой ситуации там нетча-киллеры активны. А вот когда избыток жировой ткани, то в этой ситуации нетча-киллеры становятся поляризованными, неактивными. Вот теми вот глухими и слепыми полицейскими. Ленивыми. Конечно. Коррумпированные. Коррумпированные. Ну да, правильно сказать. О, Мы даже поняли, почему он там. Но самое противное другое. Самое противное, что вот на этих жировых клетках, вот они желтые, угу. обратите, пожалуйста, внимание, на них есть калитка. На них есть калитка для вируса. То есть, вирус может залезать в жировые клетки и там размножаться. Много жира, много мест, где вирус может порезвиться. И самое удивительное еще другое, что эта жировая клетка, она начинает вырабатывать еще так называемые цитокин воспалительный тот же самый интерлекин 6 фактор некроза опухоли и все то есть и запускается весь воспалительный каскад то есть вот э, мы же с вами с чего начали именно начали с того э, как надо отвечать ну то есть вот я я задался почему когда говорят там полный с избытком тела, с диабетом mm -hmm. еще что-то я вот как раз подсказался что же все-таки ученые то есть все как бы один в одном направлении, другой в другом. Я пытался просто собрать для себя полную картинку, почему так получается. Угу. Вот. Значит, а Следующий вопрос, чтобы было понятно у всех, мы еще вот к такого рода графикам придем, что сейчас определяют в клинических лабораториях. И вот первый график, вот красненький такой, вот, это то, что определяют это РНК вируса в носоглотке и в носу. А если произошло заражение, все-таки вот эта вот линия, так сказать, как бы, а, то потом а, подключается, мы поговорим, там, клеточный иммунитет, но когда гуморальный, то что в клинике только вы, вы, выделяют, это иммуноглобулин М, первый а, ответ, это такая пятиконечная звезда, которая вяжет там обломки все, а потом иммуноглобулин G. И вот когда мы говорим сейчас про антитела, все там говорят, о, там, так сказать, как бы, почему, помните, э, было, что по тестам зараженных по ПЦР меньше народу, а с антителами много, так сказать. Mm -hmm. еще да, да, да, это такой да. большой шок вызывал. Вот. То есть, здесь надо было понять, сказать, что же такое происходит. Ну, происходит первое. А, значит, дело в том, что, возможно, кросс-реактивность. То есть, если человек переболел какой-то коронавирусной инфекцией, либо еще что-то, вот э, как работают антитела? Э, они как ключ к замку подходят. Понимаете, вот это вот антиген, а это вот антитела подошло. Теперь я показываю вам ту же самую ситуацию. Вот антиген, это вот нормально, как бы антитело должно было сработать. А здесь другой антиген, он немножко по-другому, но антитело с ним работает. Угу. Здесь еще другой, но похоже. То есть, вот если есть участок, который похожий для того, чтобы антитело связалось, то оно работает. И в этой ситуации анализ даст, что есть антитела. Это нереальные могут быть антитела именно к SARS-CoV-2. SARS а, но есть антитела, которые могут повязывать часть антигенов этого вируса. То есть условно, человек когда-то заразился каким-то коронавирусом, который не является таким жестким и опасным. И это может быть, и другие причины могут быть, так сказать. Ну то есть как бы вот потому, даже что... не заметил. Условно, да. Уже... Да. Да. Поэтому здесь никаких вещей нет. Я как бы э, понимаю, почему это как бы вот, с позиции биологии происходит. Вот. И... Но самое главное, вот у людей, у которых эти антитела есть, обнаружены, но они были не связаны с COVID-19, они же иммунитета не имеют? Ну почему? Раз он вяжется с антигенами. А, все, это хорошо. Значит. Ну, конечно, ага. значит, он может вязаться. Это же без разницы, ну, то есть, грубо говоря, сказать, какая вам разница, каким клеем приклеить, но ну, пусть э, сильным, там, каким-нибудь клей-момент, или просто, там, э, этим канцелярским клеем, но на, на первый момент все равно бумажка будет на стене держаться. Ну, как понимаете? вариант, наверное, какой-то вакцины, я, это абсолютно дилетантское рассуждение, если подобный механизм работает, то можно заражать каким-то безопасным вирусом, коронавирусом, который не является не такие разрушительные последствия для организма. Ну, да? Вы зря не пошли, в общем-то, работать как бы, в Биомед какой-нибудь, потому что вакцина примерно... То есть, один из вариантов создания вакцины это как раз так называемый атенуированный, то есть, ослабленный вирус. Вот э, вакцина от ОСПы вот то, что мы называем коровью оспой, это и есть ослабленная оспа, которая не полностью вызывает заболевание, но инициирует иммунный ответ, и поэтому потом устойчивость. То есть это да, это ход вопрос, рассуждения в, в, вопрос, вопрос в другом. Вопрос в том, что почему так быстро не, не сделать вакцину? Такое, как бы, простую, такое решение простое. Ну, э, я подозреваю, это тема отдельной передачи. А, нет, дело в том, что здесь разговор идет о безопасности. Вот когда вы просто ослабляете, так называемую аттенуированную делаете, вы должны на 100% быть уверены, что среди, например, тысячи ослабленных вирусов не будет одного, который может вызвать истинное заболевание. Если вы в этом не уверены, то она не аттенуированная. Угу. Здесь быть, должна быть 100% уверенность. То есть сейчас не 18 век, когда можно было напрямую взять, ткнуть, ну, там то... тоже ведь напрямую не от человека брали, вернее, да. брали от ярок, так сказать, да, да, да. от тех, которые болели коровью, Господи. Поэтому нет, это все так. Теперь, двигаясь дальше, я хочу сказать, что не только антитела нужны, если уж честно говорить. То есть э, антитела могут вырабатываться потом, в конце, э, для зачистки, так для генеральной уборки. Самое главное, после того, как, вот, посмотрите, интерферон проработал, НК-киллеры проработали, а потом у нас подключается так называемый гуморальный иммунитет. Вот гуморальный иммунитет, фу ты, сори, клеточный иммунитет. То есть вот есть нэйдж-киллеры, которые по паспорту распознают. Вот. А клеточный иммунитет — это тоже киллеры, но т-киллеры. И вот т-киллеры — им рассказала информацию там, дендритная клетка, что, слушай, вот таких выискивать, только таких. Тебя сейчас не должны интересовать раковые, там, еще какие-то еще. То есть, вот ты ищешь только те, у кого метка на носу, например, там, или еще где-то клетки. И вот эти Т-киллеры, они начинают выискивать все зараженные именно sars cov клетки, чтобы убить их. В этот момент может быть раковая клетка его не интересует. В этот момент может быть другим вирусом или какая-то другая измененная его не интересует. Его четко натаскали как боевую собаку только на одну команду, только их. И вот этот гуморальный иммунитет он очень хорош. Более того, кроме те киллеров, они еще, так сказать, во-первых, там т хелперы появляются, которые киллерам помогают и которые как раз запускают еще э, выработку антител Б-лимфоцитами. То есть, почему их хелперами. Вот когда все это закончится, кстати, то потом они все уйдут на пенсию. И очень важно, чтобы вот эти вот пенсионеры сохранились, их называют клетки памяти. Потому что при повторной инфекции эти пенсионеры призывают. призываются в из, бой. Из резерва. Из резерва, и все. И они, а они обучены уже. Угу. Они обучены бороться именно с этим. И поэтому вот если смотреть на весь иммунный ответ, который происходит, вот обратите внимание, мышка бегает плохо, значит, сначала интерфероновая защита, потом нейтчи-киллеры, то, что мы говорили, это врожденный иммунитет, а вот это вот все, что закрашено, это как вирус уже, так сказать, попадал и размножался. Вот здесь максимальный титр вируса. И вот здесь вот получается, видите, потихоньку только начал, но кто? Вирус специфический, т-хелперы и киллеры. То, что я говорил про клеточный иммунитет. А вот только когда началась выработка антител. То есть, в реале важно, на самом деле, не только там переживать антитела. Есть антитела? Ради бога, это очень хорошо. Нет антител пока, так сказать, тоже ничего пока страшного не произошло. Потому что в этот момент, вот я показываю вам, сколько линий защиты работает против этого вируса. То есть, все достаточно плохо. А как он проламывает э, клеточную защиту? Какую? Ну, вы объяснили, что, например, на этих на клетки они ну, коррумпируются или там они... Ну, не все могут просто, не хватает. То есть, если э, вирусная нагрузка, ведь там тоже очень много, зависит от того, какая вирусная нагрузка. А, то есть, если не справляются они, он дальше идет, проламывает просто, Конечно, просто да. грубой силой. Массы, и, э, в общем-то, все бы закончилось даже нормально, хотя он, видите, там внедряется там, и даже нарушает выработку э, интерферона. Но одним из страшных вот таких осложнений, которые бывают и которого все боятся, это так называемый цитокиновый шторм. То есть цитокиновый шторм – это гиперактивация макрофагов, потому что вот тех же самых альвеолах, кроме плоских, через которые газообмен клеток, кубических, которые выработают сурфактант, там еще и есть макрофаги. Чистильщики постоянно подчищают, грязью съедают. И вот эти обломки они съели. И по идее, макрофаг, нормальный макрофаг, он съел обломки, он как раз и кричит. Он кричит хейлпером, киллером, бэйлим, Ребята, приходите. Вам... здесь невкусно. Да, покажу, тут какая дрянь есть, надо с ней побороться и справиться. Вот это нормально все. Но когда он становится гиперактивированным, то в этой ситуации... А самое главное, гиперактивация, это еще, помните, про жировые клетки, когда они выбрасывали интерлекин 6 uh -huh. а там без макрофагов уже пошла гиперактивация, то есть выбрасывается провоспалительный, вызывающий воспаление цитокина. Uh -huh. И здесь еще макрофаги присоединились и тоже начинают выбрасывать. Вот когда они без контроля начинают выбрасывать, это и есть гиперактивация или цитокиновый шторм. И вот здесь, э -э как бы... Я не вдаюсь уже сейчас в детали лечения, потому что с этим успешно наши врачи борются, они научились как бы и знают, как с этим бороться. И вот, кстати, я поддержу здесь даже Диану Эльдарну, она выступала. Никакого самолечения, потому что очень умные есть у нас, которые начинают какой-нибудь преднизолон или дексаметазон, как только он чуть-чуть... У него первый день температуры, он начинает болеть. Э, так сказать, Только еще заболел, у него будет просто ОРВИ, он начинает заниматься вот этими штуками. Не надо этого делать, потому что посмотрите, что вы делаете. Вот у вас первый день, когда появляется симптоматика, у вас надо, чтобы вырабатывался и работал интерферон, вам надо, чтобы НЭЧ киллеры работали, вам надо, чтобы запускался клеточный, а потом гуморальный иммунитет, а вы вот здесь, вот всякими дексаметазонами и гормонами, вы сходу же вырубаете всю эту линию защиты. Это нормальная внутренняя линия защиты, которая должна работать. Вот если произойдет пробой, то там да, там врач вам назначит, так сказать, для того, чтобы снять. Но снять не внутреннюю защиту, а снять эти все цитокиновые штормы. То есть другие последствия же. Поэтому не надо туда а, как бы напрямую лезть и вламываться. Но с цитокиновым штормом у меня есть еще другая интересная штука. Я а, как бы почему вот здесь вот говорю. Помните... Была эта история, она весенняя еще, когда в Китае, потом Италия, потом Франция сказали, что вроде как процент курильщиков, так сказать, как бы он чуть меньше, тяжело больных, так сказать, чем... Не чуть меньше, там говорили, что значительно меньше. Во Франции случился, ну, как мне передавали, там просто сметали в магазинах табак, эти люди, которые не курили, на волне этой паники или бросали, бросили свое время, и снова начинали. И... Значит, еще раз скажу. Это не дым сигарет. Вот поверьте, здесь совершенно не дым сигарет. А, а, здесь немножко другая схема, похоже, работала. Дело в том, что на макрофагах, которые вызывают вот этот цитокиновый шторм, на них есть а, рецепторы, ну, то есть чувствительные кнопки-выключатели, угу. которые чувствительны а, к ацетилхолину, то есть они никотин никотиночувствительные рецепторы. Угу. Реально на них действует ацетилхолин. Такой же ацетилхолин, как по нервам передается на мышцу, и мышца сокращается. Вот. Но кроме ацетилхолина, они еще, эти рецепторы чувствительны к никотину. И, соответственно, и ацетилхолин, и никотин в этой ситуации вроде как они сдерживающим фактором. Но это не говорит о том, что это вообще как бы заблокирует. А, и там дальше, так сказать, как бы вот мне нравилась гипотеза еще Константина Сафарзалинаса, он начал разбираться, это кардиолог вообще, но он обнаружил, что белок шипа, вот тот, через которым он залезает mm -hmm. в клетку, он очень похож на яд змеи степного крайта, бунгаротоксин. А бунгаротоксин связывается с энхолинорецепторами. То есть, и если это на самом деле так, то вот согласно этой гипотезе, получается, что нормально нервная ткань, блуждающий нерв, должен был сдерживать активность макрофагов. А коронавирус, я почему вам говорю, что он коварен? Он взял и сел на эти N-холинорецепторы. Он их заблокировал, и ацетилхолин не может оказывать свое успокоительное действие на макрофаги. Именно поэтому они начинали изливать в больших количествах провоспалительные цитокины. Понимаете, да? Угу. То есть не то, что курение само по себе. То есть просто как бы через это, через никотин, чувствительные чувствительные рецепторы э ищется ответ, почему возникают новые штормы. Потому что вирус, оказывается, наверняка может связываться с этими рецепторами. И вот дальше, если двигаться, здесь как раз можно еще и объяснить, почему попадает обоняние. Так все-таки курение, оно защищает или нет? Курение от э заражения... Заражение понятно. Не но защищает. Курение от а, ОРВИ не защищает. Вот. Просто получалась такая ситуация, что если только никотин связывался с энхолинорецепторами, то мог не связаться в этот момент вирус. То есть, с шторма а... шанс уменьшается? А, а, в какой-то степени да, но это не значит, что надо курить. Это одна из гипотез только. Угу. То есть, э, но это не значит, как вот вы сказали, бежать в табачный киоск и сразу закурить, потому что как только некурящие или там еще начинают больше курить, проблемы будут другие. А, потому что как только на, начнешь сейчас сразу курить, то повысится уровень, помните ангиотензин второй был, повышение да. давления? Угу. Под никотином, по действию никотина он повышается. А мы с вами уже разобрались в цепочке. Чем больше ангиотензина второго, тем больше появляется АПФ второго. А ПФ второй – это калитки. То есть здесь вот а, мы пытаемся просто разобраться, на каких звеньях, где что может происходить, поломка. А, с обонянием та же самая ситуация. А срочно бросать курить, например, перед, а, ну, началась эпидемия, ты понимаешь, что надо срочно бросить курить. Тут как бы есть такой, такой совет, можете вы, можете вы дать? Ну, такой совет я не могу дать, потому что я понимаю, что для курильщика это какая-то все-таки... Ну, во-первых, он никотин-зависимый, раз. И если э, волну пандемии э, он сейчас решит э, бросить курить, у него вот, из-за абстиненции, то есть у него будет абстинентный синдром, ей будет не хватать этого. Плюс э, та информация, которая идет из телевизора и из средств массовой информации, из интернета. Стресс. Стресс. Зачем? Вот в этой ситуации никаких резких движений. Надо четко понимать, что может помочь, но зачем делать резкие движения. Uh -huh. mm. Ну, там тоже по, при обонянии, при потере, там, в общем-то, как я понимаю, хотя, то есть, никто не может э, доказать. Дело в том, что калитки вот эти вот, они есть, но они не на чувствительных клетках, а вот как раз при передаче с чувствительных обонятельных клеток информации, вот вы видите да, мою стрелочку, вот в этом месте там тоже работают э, энхолинорецепторы, и может быть как раз блокада вирусом вот этих вот энхолинорецепторов вызывает потерю обоняния. Теперь самое страшное, это почему в больницах назначают вот эти вот э, противосвертывающие препараты это по одной простой причине. Дело в том, что Итак, у нас вот есть с вами отправные точки калитка, фонарик и калитка. Вот эта фонарик и калитка есть на эндотелиальных клетках. То есть на тех клетках, которые как кафельная плитка. Гладкая кафельная плитка лежат внутри наших сосудов. Именно благодаря этой гладости, когда клетки крови, текут, они не травмируются, и вот эти эндотелиальные клетки, так сказать, это контактеры с кровью. Угу. Смазка такая. Ну да, это такая выстилка. Так вот, калитки и фонарики есть на эндотелиальных клетках. Соответственно, реально не только альвеолы повреждаются через вот те сруфоктан, угу. продуцирующие клетки. Вирус, когда заходит дальше, а ведь там же газообмен, там много капилляров легких, и возникает то, что называют эндотелитом. Ид — это всегда в медицине воспаление. То есть вирус начинает залезать в эндотелиальные клетки и губить их, убивать их. То есть вместо смазки получается наждачка. И вместо смазки получается наждачка. А как только появляется наждачка, то в этой ситуации а, сразу же организм отвечает, надо заклеить. А клей — это тромб. И вот поэтому появляется, так сказать, возможные тромбозы. Угу. Следующий вопрос, который так сказать, мы с вами как-то еще до эфира обсуждали, это в чем провинилась вторая группа крови. Помните, да? да, -да, -да. И вы сказали, что да. Где-то сказали, что нет, где-то сказали, что да. Дело в том, что, ну, наверное, когда первые сообщения пошли о том, что в России больше людей, заболевших со второй группой крови, Hampshire, у нас просто в России чуть больше живет людей, у которых вторая группа крови. На втором месте первая группа крови, потом третья, потом четвертая. Причем, если вы посмотрите вот на этот слайд, то вы увидите, что у нас, например, так сказать, вот мы, а в Германии примерно так же, как у нас. Но в той же самой Италии и в Испании у них преобладает первая группа крови. Где, кстати, была вспышка очень мощная. я. Есть. Есть. Угу. То есть вот в этой ситуации вроде бы такой связи нет, потому что, как бы вы видите, ну просто разные распределения. А если бы, например, мы с вами на Китай посмотрели, то в Китае, если вот у нас всего там сколько получается, 23% третьей группы крови, а в Европе еще меньше, так сказать, как бы. А в Китае там первая, вторая, третья группа крови, их по трети. То есть почти по 30%, понимаете? То есть 31-32%. Вот. Но, но есть одно но. Оно заключается в том, что еще... Вот когда я пытался разобраться, это не значит, что я смотрел литературу только ковидной эпохи. Я пытался залезть в более ранние работы, где что-то там показывали, так сказать, и пытался все это анализировать. Так вот в более ранних работах, еще пока не было ковида никакого, там было четко показано, что с группами крови на самом деле связан ряд заболеваний. То есть вот для первой группы крови больше характерно, так сказать, заболевания желудочно-кишечного тракта, там всякие бактериальные, там штуки, еще что-то. Uh -huh. А вот для второй и третьей группы крови, и четвертой, для них было показано, что у них чаще для этих людей все-таки заболевания, которые связаны с тромбозами. То есть и инсульты, сердечно-сосудистые, всякие катастрофы. И нашли ответ, почему это на самом деле так. Дело в том, что у людей... С не первой группой крови у них в крови а, находится чуть больше одного из факторов свертывания, так называемого фактора велибранта. При его недостатке развивается, наоборот, болезнь Виллибранта, то есть кровоточивость. Вот. А здесь его чуть больше. И вот когда фактор Виллибранта чуть больше, то получается, что делает фактор Виллибрант? Помните, мы с вами разговаривали про эндотелит? То есть вирус убил, вот они, эти желтенькие, это эндотелиальные это клетки. Смазка, смазка да, в, тром... да. в... Вот, в сосудах. Да. Он убил, и фактор велибранта как раз как клей начинает приклеивать сюда тромбоциты. И идет инициация, пусть локальное сначала образование тромбика, но этот тромбик потом может выйти и разрастись дальше. Uh -huh. То есть на самом деле, а как бы есть факторы, способствующие тому, что у людей с не первой группой крови чуть более повышенная склонность к тромбообразованию. Uh -huh. вот соответственно более тяжелым потекание болезни. ну да Коррелия, там просто. потому что вы понимаете как бы это уже другая часть болезни и поэтому когда врачи смотрят и почему я еще раз говорю никаких никакой самодеятельности все совершенно четко смотрится сначала по анализам а, идет оценка состояния конкретного пациента то есть поймите не бывает вот там когда рекомендации для такого такого такого здесь конкретно какой-то реактивный белок Какое количество додимеров, какой уровень фибриногена, еще много-много-много, так сказать, АЛТ, АСТ. Я просто рассказываю основные вехи, как mm -hmm. это развивается. Но ну, у каждого все развивается чуть по-разному по времени, чуть по-разному одно проявляется. И вот как раз характеристиками проявления то одного, то другого являются вот разные, как это сказать, показатели в анализах. Mm -hmm. вот. Ну, кстати, когда мы с вами разговаривали еще до программы по поводу второй группы крови, которая... Считается наиболее э, подверженная covid 19 э, ее обладатели. А вы сказали, что есть еще данные по плазме, по-моему, да? Которая сейчас наиболее востребована именно вторая группа крови, то есть это означает что это подтверждение, подтверждение. Возможно, я немножко неправильно говорю, но я думаю, что вы сейчас вспомните и. Вспомните, Нет, но там, ну как сказать, я просто слышал, что, так сказать, как бы вот наиболее востребованный является плазма, ту которую используют для лечения именно второй группы то крови. Есть плазма с э, антителами ковиду, которая да, да, собрали, да, хранят, да, и да. она самая востребованная. То есть это означает но самом деле, прямой я, я бы не что... сказал, что самое востребованное, я бы по-другому. Вы понимаете, как вы, как журналист, пытаетесь сразу так да, ну... какой-то взрыв сделать самое востребованное. Я еще раз говорю, она чаще бывает нужна. Ну, примерно в проценте. 10-15%. Откуда 5, я? Знаю? 5, не знаете, да? Нет. Хорошо. Если бы я ввел эту статистику... Ну, нет. на самом деле, это, у нас есть центр крови, здесь в Татарстане, который достаточно... Нет, в вообще, этому, в республике нет. Татарстан этот процесс идет. Дело в том, что ректор Казанского федерального университета Ильич Атравкадыч Гафуров, он э, как бы разговаривал с Установольцем, с нашим президентом, он сказал, что надо бы, когда это стало понятно, что инициировать этот процесс. И вместе с Минздравом сказать, мы начали заниматься. Сейчас в настоящий момент идет заготовка. Я, кстати, обращаюсь ко всем, кто переболел COVID-19, потому что сказали, может быть, они не знают об этом. То есть, пожалуйста, если вы переболели, у вас в крови есть антитела, то можно эту сдать, кровь, так сказать, ну, там немного ее нет. Причем точки приема это и центр крови, который на проспекте Победы, это РКБ, это седьмая городская больница, это больница в Набережных Челнах. Потому что вся та плазма, которая там собирается, потом она приходит в КФУ, мы участники этого процесса, и как это, не получая за это денег, мы типируем титр определяем антител много там антител или немного антител его вот до конца года мы пока это будем заниматься потом может быть будет другая программа уже uh -huh. э, так сказать где э, она будет продолжаться наверняка но То я есть при... вы, э, мы казанский федеральный университет его э, научные специалисты его силы просто часть плазмы выбраковывают поскольку там ну, Нет, мы ничего не выбраковываем нам приходит оттуда плазма и для врачей важно понять много там антител или мало и мы только отвечаем на вопрос, какова концентрация антител. Дальше уже врачи решают, использовать эту плазму или не использовать. Хорошо. Вот. Ну и несколько слов в конце, наверное, про вакцины. Это отдельно, вам надо передачу, потому что вот здесь вот самый первый карикатур. Сейчас же у нас много антипрививочников всего. Это вот первая карикатура вообще антипрививочников по поводу ОСПы. Поскольку, помните, мы с вами говорили, что дженеровская вакцина, это была коровьи оспы, по сути дела. Явно британская, это их стиль да, и, до 17 Ну века. вот, Да, вот видите, и, что люди там, коровы начали головы вырастать из разных частей тела, так сказать, и в коров превращаться. Вот. Ну, а если коротко сказать, что реально, конечно, есть, по сути дела, четыре типа вакцин. Первый тип вакцины, это то, о чем мы с вами уже говорили, это вот как дженеровская ослабленная то есть, это живой вирус, и когда он попадает, он просто не может вызвать заболевание, но весь каскад вот тех реакций, про которые мы говорили, все это в организме проходит, и поэтому... Создается в... резерв да, стойкий бойцов, иммунитет. Да, да, да. Который в одном случае ответит. Второй тип вакцины, это тот тип вакцины, это убитые вакцины. И вот центр Чумакова, <coughs> они как раз разрабатывают, у них сейчас третья фаза клинических исследований идет. То есть, это когда берется целый вирус, и, так сказать, он убивается, и потом он вводится, и... Ну, там специально есть адъювант, которые инициируют еще иммунный ответ. А, она сильна тем, что, во-первых, в вирусе как минимум 28 белков есть. И вот в этой ситуации на 28 белков будут вырабатываться антитела, сказать, как бы на, на, на все компоненты вируса это будет вырабатываться. А, та первая вакцина, которая появилась, это Ницгамалея. Это когда кусочек генетической информации о белке шипа был вставлен внутрь аденовирусов, причем двух разных аденовирусов, поэтому она двойная. И то есть получается, как бы аденовирус должен проникнуть, вызвать инфекционный процесс, там появится немножко вот белка шипа, но одного белка шипа. Самого вируса нет. А, да, а вот мы говорим, там есть 28, У. то есть он как бы будет на только на шип. А вот центр вектор, который вакцина, это вообще чисто белковая вакцина, то есть это просто белок шипа вводится, ну, для того, чтобы на него наработали синтетила только вот на, на этот S-белок шипа. Ну, на мой взгляд, так сказать, все-таки вот центром Чумакова разрабатываемая вакцина, она будет, наверное, mm -hmm. более эффективна, это раз. И второе, ну, вы сейчас знаете, да, про, вот как бы про профессора Чепурнова, который на себе, по сути дела, поставил эксперимент, второй раз там попытался заразиться, и заразился, кстати. Вот. И если будет требоваться вакцина как вот против гриппа, сезонно прививаться на от коронавируса, то, наверное, самый идеальный вариант это будет как раз вот то, что либо убитое, либо то, как вы сами догадались и сказали, атонуированное, которое я пока, так сказать, как бы не знаю, где у нас в России атонуированное разрабатывают. Но убитые атонуированные они более подходящие будут для таких многократных э, вакцинаций. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Берегите себя и будьте здоровы. Да-да-да, берегите себя, будьте здоровы. Mm. Очень... А в следующий раз, когда программу будете делать, я просто к организаторам, ставьте экран. Вы э, защитите тех, кто участвует в этой передаче. Ну, да. да. Я еще раз напомню, в гостях у нас сегодня был проректор по биомедицинскому направлению Казанского федерального университета, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, профессор, доктор медицинских наук Киясов Андрей Павлович. До свидания, до новых встреч. До свидания, спасибо.